Всем добрый день, Эльмир Камильевна, спасибо большое за приглашение и возможность выступить. Я рад выступать в стенах прославленного учебного заведения. Моя фамилия Водков Владимир Алексеевич, я доцент кафедры международных отношений Дипломатической Академии и старший научный сотрудник ММО РАН. Все остальное есть в сети, на себе я не люблю долго сосредотачиваться. Мне скорее интересно посвятить большую часть времени. Я так понимаю, что у нас есть около часа, часа двадцати вопросом, связанным с современной Турцией, ее внешней и внутренней политикой. Я буду очень рад, если наша лекция получится более интерактивной, поэтому некоторое время, с вашего позволения, я вам тут что-то порассказываю, а потом я надеюсь, что у вас возникнут какие-то вопросы и более точечные, и то, что вас интересует, я с радостью постараюсь ответить на эти вопросы. Мне кажется, что начать нужно с того, что Турецкая республика сегодня совершенно иная, нежели чем она была 10, 20, 30, тем более 50 лет назад. И дело не только во временном контексте и в том, что общество на востоке развивается по спирали, а не по прямой, как это происходит на западе. Дело совершенно в другом. Дело в том, что в 2002 году к власти пришла партия справедливости и развития, которая начала радикальным образом менять внутреннюю и внешнюю политику Турецкой Республики. Начиная с 2002 года был проведен целый ряд реформ. И нас здесь будет, конечно, в первую очередь интересовать внешнеполитический курс Анкары. Турция становится более самостоятельным игроком системы международных отношений. Знаете, одной из ключевых позиций российской внешней политики является идея о том, что необходимо формировать полицентричную систему международных отношений. Что такое полицентричная система международных отношений? Это такая система, в которой акторы имеют равные права и обязанности относительно этой системы. Значит ли это, что в рамках повышения самостоятельности тех или иных элементов системы, они становятся более лояльны вам? У всех у вас есть семьи, и вы понимаете, что зачастую бывает, что повышение самостоятельности ребенка отнюдь не означает, что он становится более покладистым, дружественным и все остальное. Правда? Он может как ежик вот так, да, с иголочками, Такое тоже бывает, правда? У всех бывают разные ситуации. Самостоятельность не равно обязательно ответственность. Акторы могут вести себя безответственно, без учета так называемого баланса сил, интересов и ценностей, а могут вести себя с учетом. Вот, Например, если я вам скажу, давайте учитывать интересы друг друга. Да? Я же не спиной к вам стою, а лицом, а могу встать спиной, правда? Такое же ведь тоже бывает. Это зависит от того, какая сложится среда. Ведь система международных отношений – это набор элементов, связи между ними и среда. Это не просто набор элементов, это связки. Связки не только положительные, но и отрицательные. И меняется эта система в результате чего? В результате изменения этого самого баланса сил. Так вот, Турция сегодня пытается изменить баланс сил, пытается изменить баланс в системе международных отношений. Она обладает сегодня двумя такими базовыми синдромами. Первый синдром – это синдром перскости Турция не является империей уже практически 100 лет. В 1923 году будет праздноваться столетие Турецкой Республики. Она не является империей, но обладает имперским сознанием. Со всеми плюсами и минусами имперского сознания. Да, имперское сознание, с одной стороны, это широкое сознание, с другой стороны, это стремление к распространению собственного влияния по всему миру. Второе. Турция обладает синдромом ущемленности системы международных отношений. Что это значит? Она чувствует, что она недооценена. Она могла бы больше. И она демонстрирует успехи в рамках своей внешней политики на Ближневосточном, на постсоветском, на африканском и многих других направлениях. В чем это проявляется? Ну, например, в известном лозунге президента Турции Эрдогана, который говорит «Дюнья да, бештен бюкчур» – «Мир больше пяти». Больше пяти членов Совета Безопасности ООН. Вначале американцы радовались этой идеологией, они исходили из того, что Турция так хочет исключить Россию из состава Совбез ООН. Но потом быстро поняли, что все не совсем так, и американцам там тоже не особо место с точки зрения турецких логик. То есть Турция не боится бросать вызов всей системе международных отношений. Следующий момент. Это то, что при том, что Анкара не боится бросать вызов системе международных отношений, она пытается предлагать какие-то изменения в ней. Например, учет так называемых растущих региональных акторов. При этом Турция себя относит не к растущим региональным акторам, Турция себя относит к мировым державам. немного много ни мало к мировым державам. А если мы возьмем иерархию в мире, она есть везде. Она есть в семье, в вузе, в обществе. И ровно точно так же она существует в системе международных отношений. Вот в рамках этой иерархии есть малые, средние, региональные, надрегиональные, или как наши американские коллеги пишут, cross-regional powers. Вот, кросс-региональные, да, есть мировые державы. Их еще называют великие. Так вот, Турция относит себя к мировым державам. Но для того, чтобы быть мировой державой, должны обладать а. соответствующими ресурсами, б. волей и в. имиджем, к тому, чтобы быть мировой державой. Турция не обладает достаточным количеством ресурсов для того, чтобы быть мировой державой. Именно поэтому второй очень важный пункт возникает, хотя обладает желанием. Да? Желания много. Много желания, много амбиций, но ресурсов недостаточно. Как восполнить недостаточность ресурсов? Вот здесь возникает второй очень важный пункт внешней политики Турции. Турция провозглашает себя хабом, центром притяжения, который объединяет север и юг, запад и восток. Через что это делается? Через различные инфраструктурные проекты. Какие? Ну, например, Россия и Турция имеют совместные проекты в виде газопровода Турецкий поток, в виде газопровода Голубой поток, который уже достаточно давно реализован. Затем существуют трансанаталийский газопровод, существует газопровод Бакут-Белиси Джейхан. Существует железная дорога, идущая из Баку через Белисси Карс. Да? Смотрите, сколько инфраструктурных проектов, которые объединяют север-юг, запад-восток. Именно этим обусловлено сегодня то, что Турция пытается создать второй Босфор. Второй на Босфор, пролив, точнее уже канал, параллельный Босфору. Это суверенное право Турции с одной стороны, потому что это турецкая территория, и копать они собираются ее с другой стороны. Конечно, здесь есть очень много специфики. Первое. Существует конвенция Монтре 1936 года, которая определяет проход судов через проливы Басфоры и Дарданеллы, переход из Средиземного через Мраморное в Черное море. И для нас, конечно, строительство такого рода каналов не безразлично. Да? Точнее, не, не безразлично. Почему? Ну, потому что нам, чтобы выйти из Черного моря в Средиземное, нужно пользоваться этой самой инфраструктурой. Есть ли риск автоматического отмирания конвенции Монтрё после строительства канала Босфор, канала Стамбул? Нет, конечно. Почему? Потому что точно так же и военные, и гражданские суда будут иметь право проходить через Босфор. Но есть две специфики в плане построения моделей будущего, на которые я хочу обратить ваше внимание. Первая специфика. А кто нам гарантирует, что, например, Турция не затопит или сама не утонет какая-либо подводная лодка и не перекроет Босфор? Это первый вопрос. Второй вопрос. А если построится второй канал под названием Дарданеллы, а там легче его построить. Стамбул большой город, и его придется лишить водоснабжения, чтобы построить канал Стамбул. Именно поэтому он так критикуется оппозиция в Турции. Но если построить еще и второй канал под названием Дарданеллы, ситуация будет намного интереснее. Конвенция Монтрё, конечно, касается еще третьего пункта под названием «Мраморное море», но никто не мешает судам оставаться в этих самых каналах столько, сколько они пожелают. Здесь есть достаточно много вопросов, но в любом случае это подчиняется той самой идеологии Турции по объединению севера и юга, запада и востока. И это позволяет Турции получать большее количество ресурсов. От чего? От транзита, вы же ведь получаете деньги за транзит. Затем, если представить себе людей, которые перемещаются с запада на восток, или грузы перемещают с запада на восток, вы же должны где-то остановиться поесть, выпить, э, в смысле чеку попить. да? Вы же должны где-то остановиться по дороге. А это увеличивает придорожную инфраструктуру. Это способствует развитию малого и среднего бизнеса в Турции. Которые, кстати, составляют большую часть экономики. Как еще использовать идеологию хаба? Ну вот Смотрите, я приведу вам пример по тюркской проблематике. Турция почему-то провозглашает себя лидером трех миров. Да? Постосманского мира, постосманского пространства, тюркского мира и исламского мира. Я думаю, что с каждым из пунктов некоторые люди могли бы поспорить. Ну, например, я не уверен, что Саудовская Аравия согласится с тем, что Турция является лидером исламского мира. Ну, есть некоторые сомнения в этом. Затем есть другая сторона вопроса по поводу тюркского мира. Ну вот, смотрите, мы находимся в Казани. Мне кажется, что наши тюрки, проживающие на территории России, вот это и есть центр тюркского мира. А почему Турция узурпировала этот термин? Это очень серьезный вопрос. Ведь откуда есть пошли турки да? с территории нынешней России? Затем есть бесспорно сохранившие благодаря вот этой нашей общей цивилизации традиции и обычаи тюркского мира Центральная Азия. Затем есть Азербайджан, и только затем есть Турция. Сегодня Турция это очень относительно тюркское государство. Тюркского там практически ничего не осталось. Но Турция за 30 лет после развала Советского Союза сформировала туркоцентричную систему международных отношений, в рамках которой она предполагает, что все должны ориентироваться именно на турецкие логики, действовать в рамках них. Более того, возникает очень интересная ситуация. Вдумайтесь, помните, что я говорил вам о хабе только что? Да? Хаб – это по сути идея, как заставить платить других за твои инициативы и поставлять тебе ресурсы. Турки в этом плане большие молодцы. Пример на тюркском пространстве использования хаба. Существует большое количество тюркских организаций, созданных Турцией. Тюркский совет, Тюркская академия наук, э, э, значит э, Тикай и все остальное. Изначально Турция финансировала их сама. Для чего? Для того, чтобы продвигать свои инициативы. Но если мы посмотрим структуру, даже открытые известные данные по структуре финансирования некоторых организаций сегодня, мы увидим, что за счет формирования лоббистских групп Турция молодец и сформировала эти самые лоббистские группы через образование, науку и через много других элементов. Так вот, сегодня, сегодня многие тюркские организации финансируются уже не Анкарой, они финансируются самими тюркскими государствами. То есть вот она вам часть структурная идеологии хаба, вот она конкретная результативность мягкой силы заставить других платить за твои инициативы. В этом и есть сила системы международных отношений. Следующий момент. Министр иностранных дел Турции нынешний Чавуш Оглу неоднократно, неоднократно выражал свою позицию относительно мира. И он говорил о том, что турецкая внешняя политика в мире должна быть первой, геришимджи, инициативной, проактивной, если хотите. То есть Турция предлагает большое количество инициатив, за которыми мы не успеваем уследить даже зачастую. Второе, турецкая внешняя политика должна быть инсани. Вот здесь сложно, конечно, гуманитарной, но что это значит? Ориентированный на того самого инсана, на человека. Человека ориентированная внешняя политика. Турция работает с конкретными людьми и влияет через конкретных людей на те или иные политические процессы. Знаете, так вот небольшое лирическое философское отступление. Вообще-то на Запад, на Запад, если мы посмотрим на Запад, там принято влиять через человека, через единицу. Но если вы проходили, я думаю, что многие из вас изучали классический Восток, то на Востоке принято влиять через общество через сообщество, через уму, касту, все, что хотите. Да? Вот в этом очень своеобразность такая проявляется в современной турецкой внешней политики. Она сочетает западное и восточное. Но почему? Потому что Турция, так же как и мы, находится между западом и востоком. И там есть много восточного и много западного. Что такое восточное? Ну, например, лидера ориентированность. Например, партии, приходящие уходящие вместе с лидерами. Вот есть лидер, есть партия, нет лидера, нет партии. Партия не столь, важна, не столь важна, как важен ее лидер. Институт не столь важен, как важен человек в политике. Но если мы говорим о обществе, там важны общественные структуры, а не человек. Есть какая-то карма, есть какой-то космет, да, судьба, и вот этим все определяется, этим все прописано, и на это нужно ориентироваться. Так вот, Турция во внешней политике ориентируется на человека, и она формирует лоббистские группы через продвижение своих людей во всех общественно-политических структурах. Что ей это дает? Это не просто такой, знаете, страшный имперский замысел, ничего подобного. Все очень просто и очень прозаично. Через это формируются экономические лоббистские структуры, которые в дальнейшем продвигают турецкие проекты, представляют собой утечку мозгов, представляют собой, скажем так, структуры, которые позволяют сконцентрировать на себе большое финансирование и таким образом другие государства финансируют турецкие идеи. Прекрасная политика, в общем-то, ею придерживается большая часть государств мира. Разница и специфика Турции заключается в том, что Турция действует через э, два фактора, ранее необъединимых. Смотрите, вот в мировой политике в 1648 году, это было давно, когда еще динозавры были, да? В 1648 году возникла Вестфальская система. После 30-летней войны возникла Вестфальская система международных отношений. И тогда договорились, что будут взаимодействовать между собой nation states, э, суверенные государства, суверенные. Да, суверенные – это э, сузерены, суверенные, отсюда суверенитет. Это что-то типа каждый додержит отчину, отчину свою, то есть есть Властитель, который управляет территорией людьми, проживающими на этой территории. Казалось, религиозный вопрос в мировой политике остался в прошлом. Но это не совсем так. Если мы посмотрим на сегодняшний мировой политический процесс, то мы увидим, что после краха двух глобальных идеологий, которые противостояли друг другу, коммунизма и капиталистического мира, не возник конец истории, а возникла конкуренция мини-идей. Зеленые, феминистки и так далее и тому подобное. Это раз. Но есть и второй пункт: помимо зеленых и феминисток. Что нам свойственно с детства? Две, две такие, я бы сказал, мегаструктуры. Первое мы вписываем себя в какое-то этническое сообщество, и второе потому что мы родились да? французам, немцам, китайцам и так далее. Второе, у нас есть какая-то религиозная принадлежность. Именно поэтому вот эти два фактора, свойства нам здесь, то религиозные и этнические, врываются в мировую политику. Но теперь самое интересное, они зачастую объединяются. Казалось бы, невозможным объединить религиозное и этническое в политическом процессе. Возможно. И в Турции, например, сегодня у власти находятся две партии вообще-то. Это консервативная партия справедливости и развития, с одной стороны, а с другой стороны это партия националистического движения, национального действия. Это националистическая партия. Консервативная и националистическая партия. Ну, националистическая партия видит Турцию от моря до моря, да, от Урала до Адриатики, от Байкала до Адриатики. И есть консервативная партия, которая больше опирается на консервативные ценности общества, которые очень сложно э, пережить. По сути, то, что предлагало Татюрк в 20-е годы, это было перевернуть страницу, уйти от консервативности в новое общество. Но это очень сложно было при том уровне коммуникации, и главное, это практически невозможно. По сути, он предлагал отказаться от корней э, турок, а, туркам, а собственно Корней там и так маловато, а отказываться, от чего отказываться? Население не было готово отказаться от этого консерватизма, поэтому он постоянно вылезал на поверхность в виде э, умеренно исламских движений, которые возникали в турецком политическом процессе и закрывались в рамках очередного э, военного переворота, который происходил в Турции с завидной регулярностью. Значит... Э, Военные перевороты для Турции были нормой, они сменяли одно правительство другим. Сегодня военные перевороты для Турции практически невозможны, потому что изменилась внутриполитическая структура распределения общественно-политических властей и полномочий. Следующий момент, помимо объединения исламизма и национализма, это то, что Турцию беспокоят две дуги. Какие это дуги? С одной стороны идет дуга нестабильности. Она двигается от Северной Африки через Ближний и Средний Восток, и она должна была накрыть Турцию. Это одна дуга. Очевидно, что эта дуга должна была не просто накрыть Турцию, а двинуться куда? В сторону Южного Кавказа, в сторону Центральной Азии. Для чего? Для того, чтобы подорвать интересы Китая, подорвать интересы России. Это был спрограммированный проект наших западных коллег. Турция не хотела быть частью этой дуги нестабильности. Но тогда американцы, по сути, предлагали ей эту дугу нестабильности провоцировать. И именно поэтому Турция оказалась в Сирии. Помимо личных амбиций по развитию собственного бизнеса и помимо желания построить газопровод из Катара через Сирию. Ну и помимо желания поддержать родственные народы в виде тюрок, туркоманов, как их еще называют, туркменов, проживающих на севере Сирии. Затем есть такое понятие, как дуга стабильности. Это то, что продвигаем мы. Ключевой аспект российской внешней политики, первое, не вмешательство во внутренние дела других государств, уважение к этим государствам. Второе, это мир и безопасность. Мы продвигаем мир и безопасность как часть нашей внешнеполитической идеологии. Именно поэтому для нас очень важна дуга оборонительного характера, которая потихонечку формируется от Калининграда до через Турцию, где, я спешу напомнить, есть наша система С-400, в сторону Южного Кавказа, и Центральной Азии. У нас есть договоренности с Китаем, с Китаем соответствующих оборонительных системах. У нас есть договоренности с Индией, и это формирует ту самую дугу стабильности вокруг наших границ, с которой мы так нуждаемся. Раньше это были разрозненные действия, зато посмотрите, как они стратегически красиво ложатся, если мы проведем эту дугу. Для Турции мы важны так же, как и Турция важна для нас. Мы чуть-чуть э, позже сейчас поговорим о российско-турецких отношениях. И я думаю, что мы взглянем немножечко с другой стороны на эти отношения, нежели чем нам привычно с точки зрения школы и потом вуза. Но э, прежде нужно отметить, что у Турции еще была такая идеология под названием ноль проблем с соседями. Да? Сейчас, казалось бы, этой идеологии у Турции нет. Но до позапрошлого года идеология ноль проблем с соседями была размещена на сайте Министерства иностранных дел Турции. Несмотря на то, что от нее как-то стали отказываться и так далее. Эта идеология предложена Ахметом Дауту углу Сейчас он лидер одной из партий оппозиционных, но изначально он шел в тандеме с Эрдоганом, в тандеме с Бабаджаном и многими другими, кто создавал правящую партию. Так вот, если мы говорим о этой идеологии «Ноль проблем с соседями». Ну, Во-первых, давайте предположим, чисто теоретически, у вас может быть полный ноль проблем с соседями. Можете себе такое представить? Вы знаете своих соседей по лечечной клетке? Там? Не все их даже знают, правильно? С кем-то есть отношения, с кем-то нет. Вы знаете своих соседей, с кем вы сейчас сидите? Да? У вас ноль проблем, а пока ноль, а потом выяснится, что кто-то болеет этим ковидом, а видом, будет много проблем, правильно? То есть, эээ... Ноль проблем с соседями полностью достигнуть невозможно. Это такая мечта. Да? Хорошая мечта? Хорошая. Как вы можете достигнуть нуля проблем с соседями? Первый вариант ответа. Вы пытаетесь договариваться с соседями, правильно? О чем-то. Ну, давай я тебе мясо, ты мне яйца, курицу. Пытаться договариваться, правильно? Это один вариант. Второй вариант: ведь не все ограничивается только договоренностями. Можете ли вы изменить власть у соседей, и будет ноль проблем с соседями, правильно? Вы можете через мягкую силу воздействовать, и у вас будет ноль проблем? Можете. А через жесткую? Можете. Так вот, Турция пытается использовать все перечисленные рычаги для того, чтобы достигать этого нуля проблем. С кем получилось, с кем не получилось. С Грецией у Турции ноль проблем с соседями? Вот все последнее время идет активное обсуждение вопроса о, о островах, да, милитаризация милитаризации островов со стороны Греции. Турция обвиняет Грецию, Греция обвиняет Турцию. Ну, действительно, острова очень многие греческие находятся там в нескольких километрах от Турции. Ну, например, остров Хиос а, расположен прямо напротив Чешме да, города. И там очень близко. Там даже ловят на Хиосе... Турецкая связь, Чашме греческая, периодически. Помните Чашме из истории, нет? Что это за город такой? Один из самых милых городов Турции. Чесменскую битву никто не помнит. Просто она Чашме, да? Но помимо того, что это источник, да, Чесменской битвы мы затопили весь турецкий флот. Меня всегда, я немножко пошучу, а то вы уже утомились от моей лекции. Когда мы затопили весь турецкий флот, меня очень интересовало, а почему мы оттуда ушли? Ну, ни одна империя, завоевав некую точку, не уходит оттуда. Почему Россия ушла? Ну, конечно, традиционное миролюбие России и нежелание завоевывать чужие территории. Ну да, но странное объяснение. Да? Я с одним своим коллегой общался. Он так пошутил, но мне кажется, что в этой шутке есть что-то такое очень даже реалистичное. Он говорит, Ты не знаешь, что у нас затопили один корабль? Я говорю, знаю, и что? Ну, один корабль затопили, но ну, все остальные-то как бы. Он говорит, а что было на этом корабле? Я говорю, без понятия. говорю, там казна была наша, Да. Поэтому, когда затопили наш корабль сказной, мы ушли. Но это так, шуточки. Теперь дальше. Ноль проблем с соседями в турецкое политическое пространство, сама по себе идеология ноль проблем с соседями добавила жару, обсуждение. И в СМИ турецких многих возникла такая шутка. Без соседей нет проблем или нет соседей, нет проблем. Да? В общем-то многие поспешили похоронить эту концепцию ноль проблем с соседями и сказать, что она мертва, что она не приносит успеха. И действительно посмотрим на Грецию, да, проблемы с Арменией, отношений нет, с Сирией война, в Ирак Турция уводит войска как себе домой. Ну, наверное, с Грузией ноль проблем с соседями. Почему? Потому что в Аджарии весь бизнес турецкий, земля турецкая, и турки ездят туда на выходные поиграть в казино, погулять. Ну, в общем, тут ноль проблем. Ну, с Азербайджаном, понятно. Да? А как-то вот со всеми остальными нет. Но это не совсем так, потому что это вопрос времени. Мне кажется, что вот те зерна, которые заложены в рамках нуля проблем с соседями, еще взойдут, и они только начинают сходить на территории соседей. Сама по себе идея подразумевала создание влияния Турции у соседей. Что Турция будет влиять на соседей, и что там постепенно э, будут приходить к власти люди, которые будут относиться лояльно к Турции. А куда спешить-то? Помните то, что я уже сказал вам про Восток? Восток это про бесконечность, спешить никуда не нужно. Хотя да, турки считают себя западом, и если вы попробуете турку даже консервативно сказать, что это Восток, он скажет, или не дай бог сказать, что в России это востоковедение, да? как мы же Запад, да? но по психологии, общественно-политической философии турки это Восток. И 3% находящиеся на территории Запада ничего не дают. И здесь мы подходим к следующему важному вопросу. В Турции происходит перестройка идентичности, восприятие себя внутри, и себя в мире. Перестройка идет очень активно. Это тоже очень важные вопросы для исследования. Что нас ждет за Турция завтра с учетом вот этой самой перестройки идентичности. И здесь нужно отметить, что Анкара пытается перестроить себя изнутри, себя вовне и восприятие себя другими. Насколько это успешно получается? Ну, где-то в достаточной мере успешно. Если мы говорим о Европе, то раньше Турция на протяжении многих лет стояла в очередь на вступление в Европейский Союз. Да? Это началось с 50-х годов. Дело в том, что после Второй мировой войны, мы знаем, Турция вступила в НАТО, стала правой рукой Соединенных Штатов в Североатлантическом Альянсе и была таковой со времен Второй мировой войны, вплоть до развала Советского Союза. Мы знаем о важной роли, которую Турция сыграла во время Карибского кризиса, но параллельно с этим Турция начала вступать в европейские структуры, пытаться вступать. Наверное, вершиной успеха этой политики по вступлению в Турцию в европейские структуры был 1996 год. Что за год? В этот год Турция подписала с Европейским союзом таможенный союз. Да? Это позволило Турции реализовывать проще свои товары в Европе. Это привело к решению многих европейских проблем. В общем-то всем выгодно, все было хорошо. Но Европейский союз упрямо не принимает Турцию в свой состав. Эрдоган задался очень правильным вопросом, который он публично озвучил. Что это за вопрос? Доколе это все будет продолжаться? Где конечная точка этого процесса? Ведь действительно очень многие турки, ну так порядка 30 процентов, всегда верили в эту европейскую мечту. Они надеялись стать частью Европы. И они разочаровываются. Почему? А, потому что столько лет они стоят а, у дверей ЕС и стучаться туда. Как долго еще это будет продолжаться? А знаете, в чем проблема? европейцы не говорят весь список требований они говорят сделайте вот это турки делают с трудом но делают дальше они говорят а теперь вот это вот эрдоган говорит а можно весь списочек озвучить потому что может быть там последний пункт будет улететь на луну да? то есть непонятно же да, где конец этих требований и в общем-то весьма логичный вопрос но Европа его не озвучивает. В Турции растет вот это антиевропейское настроение общества. Приводит ли это и к чему это приводит? Турция становится более востокаизированной? И да, и нет. Тоже очень интересный предмет для исследования. А Турция идет на восток? Как она идет? Это попытка съесть восток, стать частью востока? Что это такое? Хочет Турция стать частью китайского мира? Я не уверен. Она ориентируется на себя, а как она это делает, что она делает в связи с этим. Это очень интересный вопрос. Что касается э, вот этой востокаизации. Знаете, э, была такая шутка, э, что приблизительно соотношение стремящихся к вступлению в ЕС и его противников в Турции равно. Да? 30% хотят в ЕС, 30% не хотят, 30% курят кальяны, совершенно не интересуются вопросом вступления в Европейский Союз. 30-30-30%. Это соотношение годами не менялось. Ну, Оно могло чуть выше, чуть ниже, да, но оно было где-то так. Сегодня все-таки по разным подсчетам больше половины не хочет вступать в ЕС. А если и хочет, то знаете, в формате, что пусть ЕС вступает в состав Турции. Да? То есть вот это восприятие общественное, да, оно меняется. И это естественно, учитывая те процессы, которые происходят. Какие процессы происходят? Турция набирает обороты. Она получила возможность развивать собственную науку, образование. За эти годы, 20 лет нахождения партии справедливости и развития, инфляция в Турции преимущественно держалась в пределах 10%. Ну так, что вы понимали, до прихода к власти Эрдогана и его команды инфляция составляла тысячи процентов. Да? Получил зарплату, купил колбасу. Поэтому в Турции в 90-е предстал натуральный обмен. В основном ходили доллары и все, что отсюда следует. Мы были похожи в этом плане с Турцией, мы переживали вот эту самую смену. И здесь как раз мне бы хотелось с вами э, поговорить э, о России и Турции. Это очень важный вопрос. Мы наши отношения э, проходим в истории как историю войн России и Турции. Ну, вот учились в школе, да, там проходили что-то такое: одна русско-турецкая, вторая русско-турецкая, да. Но я попробую немножечко переломить это восприятие и поговорить с других позиций об этих отношениях. Да, конечно, это история войн, история побед российского оружия так было, и это действительно так. Кстати, посмотрите на это с позиции турок, как они это видят. Была какая-то страшная Россия которая раз за разом отхватывала у нее территорию, да, прислала Роксолану, которая, значит, все испортила, э, перебила, ой, извините, способствовала тому, чтобы, так сказать, погибли великие визири, кто там все, да, я уже не помню, кто, но дети тоже очень погибали, и в итоге ее сын пришел к власти и вошел в историю как селим пьяница турецкую. Почему? Ну, потому что пил, потому что упал, умер он, упав навзничь в банях своей матушки, да? между находящихся, кто был в Стамбуле, между Святой Софией и Голубой мечетью. Да? Вот, э, э, кто виноват в развале Османской империи? Да? Я вам просто показываю другую сторону вопроса. Всегда, когда вы изучаете некий объект, э, смотрите на него, как на объект. Без розовых очков, без черных очков. А максимально прозаично, зная все его плюсы и минусы, и понимая, как он относится к тебе. Следующий момент. Это вот вам один взгляд. Теперь еще один взгляд на нашу историю. Наши отношения не задались с самого начала. Да? Первая переписка первая, которая велась между руководителем Османской империи, ну еще не совсем, и Российского государства, была не очень дружественная. Дело в том, что османские товарищи писали, что вот он так писал, я Лин семи морей, страница А4 восхваления себя, и, и ты пес смердящий, страница А4 да, оскорбление российского руководителя. И там дальше один вопрос в конце, что твои люди делают у меня на земле? Там какие-то люди напали, скорее всего, что-то типа казаков. Да? скорее всего, речь была о них. Ответ, который пришел, когда люди уже оттуда ушли. Ну, время было тяжелое переводчика сварили, там было сложно. Ответ, я властелин, значит, сия Руси Тыр-Тыр-Тыр-Тыр, и ты пес смердящий все в том же духе. Не знаю. Да? Вот с этого начались наши отношения. Как-то с самого начала они не задались. Это вам второй взгляд. Теперь третий взгляд. Большая часть войн, которые были между Россией и Турцией, они, эти воины, были поощрены, спровоцированы Британией и вообще Западным миром. Западный мир хотел столкновения России и Турции всегда. Еще один взгляд. Две империи, находящиеся рядом, не могут не сталкиваться. Это естественно. Следующий взгляд. Мы очень похожи с турками. Наша история похожа. Мы похожи. Сейчас поясню. Когда в 19 веке в России была эпоха реформ Александра II, помните, такой был Александр II, у него были реформы, да? В Турции, не прямо в это же время, но все-таки был период танзимата, период реформ. Там была принята первая Конституция, а у нас вот законов. Да? Ну, по сути, это и была Конституция. Потом в Османской империи был период Зулюма, гнета, да? а в Российской империи был период контрреформ. Первая мировая война закончилась развалом великих империй. Среди них была Османская империя и Российская империя. Тоже была среди них. Потом мы начали строительство нового общества. Правильно? А в Турции не произошло то же самое? Произошло. Национальная освободительная война Мустафа Кемаля Ататюрка это создание нового турецкого общества, создание человека турецкого вместо человека османского. А у нас создание человека советского. А у нас создание человека советского. Именно на этапах слома, на этапах слома у нас всегда были шансы на преодоление разногласий. Смотрите, Ленин и Ататюрк состояли в переписке. Ленин вообще исходил из того, что Ататюрк строит левое, в хорошем смысле слова, общество. Кстати, переписку они вели, Ататюрк писал на французском языке, да? Ататюрк был франкофилом, именно поэтому первая турецкая конституция практически полностью списана с французской. И именно отсюда возникает понятие турецкого национализма, которое очень важно изучить. Он имеет два значения, конечно, туркоцентричность, с одной стороны, а с другой стороны все граждане Турции турки, как до сих пор написано в конституции турецкой, это французский образец национализма. Это возведение э, чего-то базового национального, исторического, в наднациональное. Да? Ведь с турецкого языка слово «тюрк» переводится как и «турок», так и «тюрок». Но мы можем с таким же успехом, исходя из Конституции, сказать, что гражданин Турции – это тоже тюрк. Так написано в Конституции турецкой. Значит, это, кстати, как в Российской империи, да? был термин "русские тюрки". Очень интересное сочетание, да. Ну, тюрки Российской империи могли называться словом "татары", да? а в некоторых источниках они встречались как "русские тюрки". Казалось бы, сочетание несочетаемого, но слово "русские" было более наднациональным, чем национальным как таковым, которое у нас воспринимается сегодня. Теперь э, возвращаемся дальше к Турции. Значит, э, в 20-е годы э, советская Россия, молодая советская Россия, поставляла оружие э, Турции э, и золото в рамках Национальной освободительной войны. Почему? Потому что Турки вели Национальную освободительную войну с кем? С британцами и французами, с этими страшными империями, частью империализма, который должен исчезнуть. Но! Чем меньше мы поставляли золото, тем меньше Ататюрк использовал коммунистической терминологии. Ближе к своей смерти он вообще стал западником. Умер он во дворце Долма Бахче, очень не вовремя, в 1938 году, перед Второй мировой войной. Конечно, если бы Ататюрк был жив, я думаю, что Турция вступила бы во Вторую мировую войну на стороне Советского Союза. Но она вступила во Вторую мировую войну как нейтральное государство. И поставляла очень много чего в нацистскую Германию во время войны. Есть еще проблема, связанная с тем, что войска Турции во время Второй мировой войны стояли на границе с Советским Союзом. И именно поэтому э, мы вынуждены были отвлекать войска от фронта э, частично и ставить их на границе на Южном Кавказе, на границе с Турцией. Иосиф Виссарионович был человеком с хорошей памятью, поэтому после Второй мировой войны предъявил Турцию ультиматум. Турция не ответила на него никак и вступила в НАТО. Мы своими руками направили наших турецких коллег в западную организацию. Начиная с этого периода у нас наступила так называемая статическая стабильность в отношениях. Турция была частью западного альянса. Единственные всплески это были 60-70-е годы, когда мы построили заводы крупные в Турции, пытались решить через экономику выйти на взаимодействие с Турецкой республикой. Ну и конечно Карибский кризис, когда американцы поставили ракеты в Турцию, да, а мы на Кубе. Вот вам два пункта. После распада Советского Союза мы опять стали очень похожи я не только говорю об инфляции я говорю много еще о чем но ну, смотрите турция открывалась миру в это время конец 80-х начало 90-х турция открывается миру туда начинается массовый туризм да, формируется сеть all inclusive привычная нам сегодня да затем это вопрос э, экономических контактов турция пытается активно продавать текстиль, хлопок и все, что у нее есть. В чем нуждалась новая Россия после развала Советского Союза? Во всем перечисленном. Мы находились в сложной экономической ситуации, и именно поэтому возникла так называемая челночная торговля. Челночная торговля стала основой наших отношений в начале 90-х. Челночная торговля приводила к тому, что челноки это были люди, да, которые с большими сумочками летали туда, вывозя туда все, что возможно продать, что у нас было дешево. Ну, у советских граждан было достаточно легко достать, не знаю, там, ну, не Соболя, предположим, но все-таки. Но вывести это в Турцию, это там стоило дорого. А привозили всевозможный текстиль, ти-шорты, вот эти, маечки, джинсы, джинсы, все остальное. Это все приезжало сюда. А, то, чего здесь не было. Вопрос, который возник очень быстро. А, первое количество рейсов стало увеличиваться в Турцию. А значит, российские граждане получили возможность не только туда ездить да, в торговых, за торговыми какими-то вопросами, но и второй пункт, российские граждане получили возможность, что делать? Отдыхать в Турцию, потому что билеты были самые дешевые, больше в другие зарубежные страны никто себе особо позволить не мог ездить. А в Турцию они были очень дешевые. Граждане стали летать в Турцию отдыхать. А где полеты в Турцию отдыхать, там и междинастические, меж, меж, да, межнациональные браки. Возник следующий вопрос. Да? Постепенно мы переходим к эпохе крупных экономических проектов. Конец 90-х, вторая половина 90-х, 96-й год. Это строительство турецкого потока, ой, простите, голубого потока, не будем спешить. Значит, Строится голубой поток, это первый газопровод по дну Черного моря из России в Турцию. И этот газопровод из России в Турцию стал основой старта крупных экономических проектов России и Турции. Экономика стала доминировать в наших отношениях. И с экономикой все было неплохо, но были проблемы другого характера. Первая проблема. Турция поддерживала активно э, сепаратизм и тех, кто воевал против федеральных сил в Чечне. А вторая проблема. Турция пыталась очень активно работать с постсоветским пространством, в том числе с российскими регионами, продвигаясь здесь себя. В рамках своих интересов, никогда, знаете, вот если я вам раздам конфетки, да, то я вам раздаю конфетки, никогда не думайте, что я делаю это просто так. В мировой политике так не бывает. Если я вам раздаю конфеты, значит я это делаю с какой-то целью. Никогда просто так никто не раздает гранты, никто не... так не бывает. Знаете, если вам что-то дают, спросите, зачем. У дающего всегда есть цель. Конечно, это может быть садокат, но очень вряд ли. Очень вряд ли это какая-то милостынь в плане мировой политики. Так не бывает. В мировой политике все, что дается вы потом возвращаете в два-три раза дороже. Так всегда. Будь то кредиты МВФ, да, в которые э, увязли очень многие страны в 90-е годы, будь то турецкая помощь, все что угодно. Э, теперь следующий момент. Но эти проблемы, о которых я вам сказал в российско-турецких отношениях, они как бы, если угодно, на них закрывались глаза. Почему? Потому что было все очень плохо с экономической точки зрения, и экономика доминировала над всем остальным. В начале 2000-х мы опять совпали. У нас шло активное развитие связей с Турцией, а у Турции шло, шла такая же консерватизация, как у нас, если угодно. Сейчас поясню мысль. И Россия, и Турция все больше и больше в это время вставали на позицию национальных интересов национальных интересов что это значит мы все меньше и меньше ориентировались на так называемые глобальные интересы которые нам навязывали запада мы становились на свои рельсы турки на свои и опять мы совпали приход к власти команды путина конец 90-х на самом деле начало начала х в турции 2002 год приход Власти партии справедливости развития. Мы совпали. Следующий момент, 2000-е годы, это вот начало 2000-х, это пик экономизации наших отношений. Экономика является доминирующей. Развитие торговли, поставки турецких овощей и фруктов, э, туризм, создание крупных совместных предприятий, э, создание... Э, так сказать, турки очень активно строят на территории России огромное количество объектов. Э, российский метрострой, допустим, участвует э, в турецких туннелях э, и много в чем еще. Затем это идея турецкого потока, это сейчас строящаяся нами станция, атомная станция Аккую и масса всего остального, что приводит нас э, на, наверное, высшую пока стадию экономического взаимодействия. В нашей истории точно. В Турции активно изучается русский язык, спрос на него очень большой, потому что, как сказал один турок в частной беседе мне, а зачем мне учить английский? Я от него никакой прибыли не получаю. А вот от русского языка получаю. Клиенты, взаимодействие с Россией. Да? И я бы даже так сказал, во многих местах в Турции уровень русского языка уже выше, чем в государствах некоторых постсоветского пространства, как бы грустно это не звучало. Теперь следующий момент. Несмотря на вот эту экономику наших отношений, отношения не строятся только на основе экономики. Но согласитесь, у вас отношения строятся на основе чего-то еще всегда в жизни. Там чувств каких-то, да? Но чувств мировой политики не бывает. В мировой политике не бывает «друг» и «враг» – это так не работает. И то, что Эрдоган называет нашего президента словом «друг», отнюдь не означает, что он считает его своим другом. Это такая восточная лесть, восточный подход. Друзей и врагов не бывает, не бывает черного и белого в системе международных отношений. Всегда все разноцветно. Соответственно, и Турция не черная и не белая. И отношения наши не черные и не белые, они разноцветные. Смотрите, вот то, что я вам сказал. Экономика вот на таком уровне, да? а безопасность вот где-то далеко внизу. А на ценностный фактор где-то далеко внизу. А гуманитарное сотрудничество где-то далеко внизу. К чему это приводит? Когда у вас развиты отношения в одной сфере. И не развиты в других, это приводит к всплескам и проблемам, которые маленькая проблемочка вот в тех отношениях обрушивает все то хорошее, что вы создали в экономике. маленькая относительно вот этого большого, что вы создали. Так произошло в Сирии. Турки сбили наш военный самолет по их данным на турецкой территории, по нашим данным на сирийской территории. Ну почему-то упало на сирийской, но это уже второй вопрос. После чего они сбили наш самолет. После того, как Турция начала действовать активно в Сирии. Надеюсь, что там так же быстро пойдет режим, как пал режим в рамках арабской весны, где-нибудь в Египте, допустим. И Турция пыталась быть впереди паровоза и повлиять на падение этого режима, хотя у Эрдогана и Асада были очень хорошие отношения, они даже с семьями отдыхали, и, в общем-то, все было очень неплохо. Сбитый самолет был большой неожиданностью, с одной стороны. С другой стороны, мы вот с коллегами проводили анализ и видели, что в этот момент идет резкое обострение риторики в Турции, относительно России. Все шло к какому-то событию, просто было неясно к какому. Тогда мы об этом предупреждали и было понятно, что что-то будет, потому что резко изменилась риторика официальных лиц, СМИ и всего остального в отношении России. Резко. А, то есть если сейчас у нас не все так просто в отношениях, периодически есть вспышки какие-то, да? ну вот, например, Госпожа Акшенар, лидер партии И, а, хорошая партия в Турции, тут недавно, рассуждая о России, сказала, что какой кошмар, что мы не поддержали независимость Чечни до конца. Да? Серьезное заявление для лидера партии а, крупной турецкой партии. Значит, так вот, а, сбитый самолет. Возвращаемся туда. Сбитый самолет а, был неожиданным фактам в наших отношениях, но был очень интересно построен. Я обращу ваше внимание, и это, кстати, тоже очень интересная тема для исследования, связка э, политического дискурса, риторики и действий, как они связаны между собой. Вот э, Турция это восточная страна, это символизм, и вот этот самый символизм очень интересный. Э, Россия несколько раз предупреждала Турцию не вывозить незаконными способами нефть с территории Сирии. Несколько раз предупреждала, запоминаем словосочетание. Потом Турция скажет, что она несколько раз предупреждала Россию не летать над территории Турции, поэтому и был спит самолет. Там было много интересного. Первое, несколько раз предупреждала, за 10 секунд несколько раз предупредить сложно, согласитесь. Или же сколько он там по турецким данным, по турецким данным нарушил турецкую границу. А на каком языке я предупреждала? Я прям вижу, как наши пилоты владеют турецким. Или как турецкие пилоты владеют русским языком. Самолет был сбит, а там внизу почему журналисты стояли. Что они там делали? Снимали в прямом эфире происходившее. А откуда там оказалась э, националистическая, а в советские годы ее характеризовали как нацистская группировка Серые Волки, которая пошла убивать нашего второго пилота? Что они там делали? Гуляли? Поэтому вопросов было, конечно, достаточно много, но для нас с вами важно другое. А, и еще пока не все можно говорить в связи с этим инцидентом, понятно, но важно следующее. Один инцидент в сфере безопасности обрушил наши хорошие экономические отношения и привел их практически к нулю. Один инцидент в сфере безопасности. Затем уже был убит наш посол Андрей Геннадьевич Карлов в Турции. Это тоже очень черное пятно в наших отношениях, к сожалению, которое будет и дальше. Но это уже было невыгодно власти турецкой. Там шло восстановление отношений, и это было абсолютно невыгодно. Это понятно. Вопрос, кому это было выгодно, более сложный. И наши отношения фактически были сведены к нулю. Но какой важный вывод мы сделали? Смотрите, куда турки побежали, когда сбили наш самолет? Естественно, потом выяснил, что виноват Гюлен. Знаете, Есть такой проповедник-общественно-политический деятель, который живет в Соединенных Штатах, выяснил, что виноват он. Я не буду даже это комментировать. Хотя меня сложно заподозрить к любви, в любви к Гюлену, я считаю, что это очень серьезный противник и достаточно большая опасность для постсоветского пространства. Но тут, конечно, много вопросов, причем тут Гюлен, учитывая, что, например, наши, когда говорили о том, что бомбят турецкие нефтевозы, вот эти, которые перевозили нефть, а кому принадлежали? Эти нефтяные танкеры, а куда они нефть везли, а там не было связок с родственниками Эрдогана. Ну, неважно, то есть тут явно мы что-то задели, не знаю, уж вольно или невольно, это я говорить не буду, но что-то мы задели какие-то интересы турецкие. Знаешь, был сбит Гюленом, пусть будет Гюленом, наш самолет, это все отбросило наши отношения назад. Куда турки побежали после того, как сбили самолет? В НАТО с просьбой о помощи. И вот тут вопрос очень важный. Значит, Североатлантический альянс был не в курсе этого? И американцы сказали, не, это вы заварили, это вы и решайте. Я, конечно, утрирую, но приблизительно так было сказано, то есть это американцы были не в курсе? Значит, Турция проводит более самостоятельную политику в области безопасности? Правильно? Как бы это страшно не прозвучало, но Именно вот эти все инциденты со сбитым самолетом, в частности, привели нас к очень важной мысли, что было бы неплохо развить наши отношения в сфере безопасности. У нас не было прямого диалога с Турцией. Мы не вели диалог по линии безопасности, от слова совсем. Мы вели диалог с НАТО, на что турки страшно обижались, говорили, разговаривайте с нами. И именно эти трагические инциденты, как бы это опять же страшно не прозвучало, привели к возможности, к двум возможностям. Первое формирование тактического альянса Россия, Турция, Иран по решению проблем в Сирии. Это вообще невозможно себе было представить в истории, что такой альянс сформируется. Просто невозможно. Но это произошло. Россия, Турция Иран сели за один стол переговоров, чтобы решать проблемы, связанные с. Э, с э, будущем региональной системы безопасности абсолютно три разные державы попытались найти этот общий язык второе к чему это привело мы поставляем системы с 400 в турцию в члену нато какой кошмар правда с одной стороны а с другой стороны это вписывается в то что я вам сказал раньше дуга стабильность теперь это же наша система теперь третий момент Наши министры обороны и главы соответствующих разведывательных подразделений получили возможность контакта. Сам по себе контакт важен, его не было. Появились визиты двусторонние. И если отки, так сказать, отбросить время назад, лет на 50 назад, мы не могли себе даже представить, чтобы турецкий министр обороны прилетел в Москву. Что с ним было. И наоборот. Так вот, после этих инцидентов это стало нормой. Переговоры по линиям министерства, обороны, разведки и всех остальных. К чему это привело? К попытке координировать. И здесь очень важно, я хочу обратить ваше внимание вот на то, что было сказано нашим президентом по поводу Турции. Мы не э, всегда имеем схожие интересы с Турцией. Но... Мы можем и должны договариваться, и мы научились это делать. Наши министерства и соответствующие ведомства научились это делать. Значит ли это, да? вот теперь давайте подумаем, что у нас все хорошо? Нет, не значит. Вообще не значит. Но это значит, что с Турцией мы можем договариваться, пытаться. Вот с Западом мы садимся договариваться, ничего не получается. А если мы договариваемся, вообще ничего не работает. С Турцией мы можем договариваться, хотя у нас могут быть абсолютно разные позиции. И что-то будет работать. Может быть не все, но будет. Вот сейчас очередное обострение по Сирии. А, до этого было по Нагорному Карабаху. Если интересно по Нагорному Карабаху, потом я расскажу. Но пока скажу еще пару слов по Сирии, а потом предоставлю вам возможность задать вопрос. Вот а, по а, сирийской проблематике, Очередное обострение сейчас, да? Дело в том, что есть договоренность о так называемых зонах деэскалации. Эдлипская зона деэскалации контролируется Турцией. Турция обвиняет Россию в том, что мы не соблюдаем Эдлипское соглашение. Министр обороны Турции сказал, что мы не соблюдаем это соглашение. Интересно, да? А вот за все это время Турция не могла его исполнить? Это ее зона деэскалации. Вообще Турция находится незаконно на территории Сирии. Что должна была сделать Турция? Разоружить боевиков, вывести тяжелое вооружение. Что сделала Турция? Построила кучу складов с оружием, привезла из Турции кучу оружия, повесила турецкие флаги, ведет обучение на турецком языке в этих районах Регистрацию браков и других гражданских состояний по турецким законам, выдачу турецких паспортов. Мне кажется, это немножечко другое, нежели чем ожидалось в рамках Эдлибских соглашений. В чем перспектива наших отношений, я закончу, передам слово вам в плане вопросов. Перспектива наших отношений за другими сферами. Что это значит? Чтобы экономика развивалась в наших отношениях, мы должны решать проблемы в других сферах. У нас не все так гладко в безопасности, но еще более не гладко в сфере идейно-ценностной. Если все продолжится таким образом, то мы можем опять вернуться в историю столкновений с Турцией. Чего не хотелось бы. Почему? Потому что Турция является одним из ключевых успехов российской внешней политики этих лет. Что может привести нас в конфликтное поле? Это вот это самое противостояние, противостояние будущего, в первую очередь на постсоветском пространстве. Здесь речь и об Азербайджане, где Турция пытается очень активно играть. Речь и о Центральной Азии и более того о попытке воздействия на наше российское внутриполитическое поле. Здесь, конечно, внутри это достаточно бескомпромиссно останавливается. Что касается постсоветского пространства, это суверенное дело этих государств. Но мы не можем не видеть, что происходит. И здесь, конечно, так же как и в Сирии, есть перспективы столкновения, потому что Турция считает себя главными тюрками, что абсолютно не так. И потому что Турция считается лидером постосманского и туркоцентричной системы международных отношений. Здесь у нас есть высокие риски столкновения, поэтому э, пусть лучше наши турецкие коллеги сталкиваются с Западом, а не с нами, я бы так сказал. А для этого мы должны найти общий язык, как нашли в экономике и безопасности, и в сфере э, вот этого, если угодно, геополитического, человеческого измерения. Спасибо большое. Какие есть вопросы, буду рад ответить.